Сначала мы отправимся через мост. Я надеюсь, все будет окей за мостом. А теперь чекай. Чисто кругами ездим. Чисто ездим кругами. Золото. Нападают. Так, ну значит мы тут стопаемся. Хм. Идем пешком. Несмотря на то, что я буду на свету, лучше держать фонарик при себе. Ох, ё-моё. Блядь. Иди нахер. <мес> да что это за звуки? О нахрен, блин, писец, вот это плохо, вот это очень плохо. Worst case scenario? Предохранитель Как нападут эти мрази сейчас Где ж не предохранитель-то взять, а? Мне кажется, тут его не будет Почитаем. Общая информация и причины и направления. Начало психолога. Пациента привели родители из-за сильных панических атак бессонницы и лонитизма после психологической травмы. Рекомендую три сеанса, 3 в неделю. В ходе предварительной беседы мне удалось установить следующее. Пациент активно избегает вспоминаний об инциденте. Он испытывает реалистичные ночные кошмары с момента инцидента. Возможно, это механизм приспособления. У пациента наблюдается эмоциональный ступор, иррациональная агрессия и отрицание. Отрицание инцидента В целом он крайне нервозен Возможен невыявленный нервоз Тревожность Офигеть Прям как про нас Либо это про какого-то малого пацана Который сбежал Инструменты Вижу инструменты Отлично. Отлично. Все оказалось намного проще, чем я рассчитывал. Отлично. Там сверху какая-то хрень. Не, все-таки фонарик нужен. будет дружище. Пожалуйста, будь рядом. Я думаю, что крипово так. Еще одна статуэтка. Еще криповее, чем было раньше. Так, проходим. Вроде бы все в порядке пока что, кроме этих мразей, которые встретились на пути. Ничего страшного нет. Опять домик. Блин. Булет, ты мне под подсказываешь дорогу. Мы вышли обратно, да? Подсказываешь дорогу вроде бы. Но ч ⁇ -то как-то нет. Я сюда не могу пойти. Так, а куда мне идти, чтобы попасть сюда? Так, хорошо. за криповый звук у меня уже просто дыхание задерживается все же правильно да Я вот просто могу вот тут пройти и выйти сюда же или нет Кого? блять, эти звуки. Контакты. Алана Эшли, доктор Питерия, Кит, Оливер, Роско, Шериф, Сильвестр. Ассоциация ветеринар. Ну пойдем. То есть я не туда выхожу, а куда-то еще? Че? Нет. Сюда же выхожу ага хитрость хитрость века так что у нас тут есть а, что-то полезное снять да снять что-нибудь полезное вентиль отлично. Еще один домик на этот раз без загадок когда я забрал камеру у того старого болвана в ней было полно бессмысленной болтовни на это видел я видел что на что она способна на самом деле через нее вижу в темноте и могу рассмотреть невидимых тварей что не обитают Через нее я вижу неловимые для глаз вещи. Через нее я могу оглянуться на вещи, которые я делал. Она не даст мне их забыть. Так вот, что это за камера и кассеты, которые мы находим? Это именно оно. Методист, кит. Чего? Я же номер его только что нашел в записной книжке может быть здесь что будет так ну вроде бы отсюда все сняли да uh можно вполне отправляться назад так хорошо все идем обратно лагерь бы мы посетили Теперь мы можем вернуться. Правильно? Вернулись. Вернулись и... Так, ты сидишь. Поехали вперед. Нас портанёт. Ну Окей. Таким образом, мы избежим встречи с этими... Мерзкими мразями Так. Перестань меня пере перемещать игра. Так, хорошо, подъезжаем обратно. Что мы видим? Весорубка. Во-первых, меняем положение вилок. Во-вторых, нам нужно сместить вот этот обрубок. Древесину эту сместить. Это что такое у нас? Сильвестр. Накрутить на трубу. Я очень рад. Кто? Кто? Кто крепится сюда? Что-то там для давления? Датчик давления? Точно, он был на видео. А теперь его нет. Посмотрим. Так, ну как зажигать ее, я уже понял. Записи на случай непредвиденных проблем. штука для давления, для определения давления, а где она может быть? Где она есть? Угу. Хм. Я из лагеря Б уже забрал вот эту штуку. Мне что, еще что-то забирать оттуда? А, нет, еще есть maintenance. Ну, поехали. Поехали туда. Похоже, не получится этого пропустить. Молодец, будет. Ой, что-то я завтыкал давай видим назад. Вот так. Ох ты ж -мо! Опять ехать в этот чертов лес. К этим чертовым тварям. Булет, Давай будет. Поехали, мы скоро выходить совсем рядышком уже. пошел вон <Странно> хорошо хоть один раз сейчас появляется один раз отпугивать нужно Ох. так это у нас что? А, название Индикатор давления 2 угу. Список запчастей Лагерь Б забрал последний для своего двиг... двигателя Опять карта Типа пройти надо Но а не пройдем Пойдем обойдем Еще одном Марли Оливер Куда здесь жетоны моих сослуживцев? Стопе Кого я нашел? Только что последнего. Сергиуша. Сергиус. Давай, иди ко мне. Иди сюда. Булет okay, Сик, найди. Иди сюда. Давай найди. Хороший. Какой хороший мальчик. А ну, Сик. Есть... А ну найди. Как мне заставить его найти? Что это там такое лежит? Это датчик давления? О, отлично. Отлично будет. Молодец. Умница. Просто красавчик. Да-да-да, хороший. Скоро я дам тебе покушать. Идем. Иди сюда. Давай. Рядышком стой. Так. Назад поедем. хорошо почти отлично все вот теперь можно перемещать на другую сторону Зеленой зоне, да? Так, все делается правильно, да? Мы держим в зеленой зоне. Двигаем. Тихонько, тихонько, тихонько. Все. Погнали. Погнали. Я, кстати, не вырубаю фонари, потому что... Раз есть такая возможность. Я его не буду вырубать. Погнали, будет. В путь, в дорогу. Как же стрёмно. Путь на лесопилку. Стрёмный, стрёмный. Так, мост. Не. Я бы не рискнул. Я бы не рисковал сюда нет? отправляться. Гань не видно. Какое-то вот это то место, где мы как раз таки не могли проехать. Фига. Да. Так. Призыв. Блять. Не останавливайся. А здесь они бьют ее. Давай, давай, давай, давай. давай. Дамба. Офигеть.